Смотрите, зубы, зубы. Как она интересно, точит зубы, наверное. Смотрите как. Ну, я думаю, мы попробуем сегодня кого-нибудь найти, кто нам подскажет. Может что-то расскажет об этих животных. А что-то да. заповедник. Вообще. Расскажите. О чем сказать? Вот хищные животные. Лучше руки не, не, не суйте туда, не рискуйте. Своим здоровьем. Так, ну-ка расскажи людям тебе рассказали. Друзья, там за кадром человек уже расспросил обо всем. Давай ты у нас будешь рассказывать. Это волчица. Говори погромче, чтобы тебя это, с... громко говори. Это волчица. Это волчица. Волк был, он умер. Волк, друзья, умер. Да? Да. А от чего умер? Старый был. Старый был. Да. Вот тебе кто сказал. Ну вот Саша вот так. Александр, да. да, который отказался снимать. Угу. Друзья, волчица уже спит. Видит сны.